Изумрудная скрижаль семь. Семь владык. Внимай же, о человек, прислушайся к моему голосу, Открой пространство своего разума и испей мудрости моей. Темен путь жизни. В котором идешь ты, множество ловушек ожидает тебя на этом пути. Стремись же всегда познать высшую мудрость. Достигни и будет свет на пути твоем. Открой свою душу, о человек, космосу, и пусть он течет сквозь тебя в единстве с душой. Свет Бесконечен, а тьма мимолетна. Стремись же, о человек, всегда к свету. Знай же, что как только свет заполнит твою сущность, Темнота для тебя должна исчезнуть. Открой свою душу братьям света. Позволим войти и наполнить тебя светом. Воззри очами своими на свет космоса, И да будет лицо твое направлено к цели всегда. Только приобретая свет мудрости всей, Будешь ты един с целью бесконечной. Стремись всегда к единому бесконечному, Стремись всегда к свету в одном, Внимай же, о человек, прислушайся к моему голосу, поющему песнь света и жизни. Сквозь все пространства свет преобладает, окружая все своими знаменами, сверкает он. Всегда же ищи в ночной пелене, и когда-нибудь ты обязательно отыщешь свет. Спрятано и захоронено, Утеряно для человеческого знания, Глубоко в конечном существует бесконечное, Утерянное, но существующее, Протекая сквозь все вещи, Живя во всем, И есть это бесконечный разум. Во всех пространствах, существует только одна мудрость кажущееся бесспорным оно одно в одном все что существует берет начало от света и свет берет начало от всего все созданное Основано на порядке. Закон управляет пространством, где обитает бесконечность. Прямо из равновесия пришли великие циклы, двигаясь в гармонии к концу бесконечности. Знаю же, о человек, что далеко в пространстве и времени бесконечность сама по себе должна пройти перемены. Внимай же ты и слушай глаз мудрости. Знай, что все из всего. Знай, что сквозь время ты можешь преследовать мудрость и найти еще больше света, на пути своем. И да, есть то, что при каждом падении Цель твоя будет уклоняться день ото дня. Давным-давно в залах Аменти Я, тот, стоял пред владыками циклов. Могущественны они в своих аспектах силы, Могущественные они в мудрости открытый, Ведомый обитателям впервые я узрел их. Но впоследствии свободен был я от их присутствия, свободен для вступления в их конклав по воле. Часто я путешествовал вниз по темному пути в зал, где всегда пылает свет. Познал я от повелителей циклов мудрость, принесенную из циклов выше. Присутствуют они в этом цикле, как проводники человеческие к знанию всецелого. Семеро их могущественных и всесильных. Говорящий эти слова через меня — человечество. Время от времени стоял я перед ними, Внимая словам, доносившимся без звука. Однажды сказали они мне, «О человек, приобрел ли ты мудрость?» Ищи ее в сердце пламени. Был ли ты един с сердцем пламени? Ищи тогда в пределах своего скрытого пламени. Много раз говорили они со мной, Обучая мудрости не от мира сего, Показывая все новые пути к свету, Обучая мудрости, привнесенной свыше давая знание об управлении, изучении закона, порядка всецелого. Заговорили со мной опять семеро, говоря, мы из мест, находящихся далеко вне времени, иди же, о человек! Прибыли мы из-за пределов пространства и времени, с места, где находится конец бесконечности. Когда ты и все твои братья были бесформенны, сотворены были мы с порядка всецелого. Не мы людям, однако однажды мы были как люди. Из великой пустоты были мы сотворены в порядке, закон. Ибо знаешь же ты, сформированный, что правда в том, что ты безформ, имеющий форму только в глазах своих. И вновь обратились ко мне семеро, говоря: Чада света, о тот. Свободен ты в путешествии ввысь, по пути света, пока наконец все не станут единым. Были мы сформированы в следующем порядке. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Знай же что это номера циклов, с которых мы спустились к человеку. Каждый здесь имеет обязанность, которая надлежит быть выполненной. Каждый здесь имеет силу для контроля. Также мы едины с душой нашего цикла. Также мы тоже продвигаемся к цели, Далеко за восприятием человека бесконечность расширяется в более великое, чем всецелое. Там, во времени, которое также не является временем, должны мы все стать одним, более великим, чем все целое. Время и пространство двигаются по кругам. Знаешь же ты закон их, и будешь ты также свободен. Точно то, что свободным должен быть ты для движения сквозь циклы, пройти стражей, стерегущих в дверь. Затем обратился ко мне он из девяти, говоря, Эоны. И эон существовал я, не зная жизни и не вкушая смерти, ибо знаешь же, о человек, что далеко в будущем жизнь и смерть будут одним во всецелом. Каждое будет так усовершенствовано балансом другого, существовать в единстве всецелого. В человеке этого цикла жизненная сила расположена на разных уровнях, но жизнь в своем росте становится единой со всеми. Здесь я обитаю в вашем цикле, но также я и во времени вашего будущего, так как для меня не существует времени, ибо в моем мире не существует время, ибо бесформенны мы. Не имеем мы жизни, но наделены существованием полнее, превосходнее и свободнее, чем вы. Человек есть пламя, прикованное к скале, Но мы в нашем цикле будем свободны всегда. Знай же, о человек, что когда ты продвинешься в цикле свыше, Жизнь сама по себе уйдет во тьму И останется только эссенция души. Затем обратился ко мне Владыка Девяти, говоря. Все, что ты знаешь, есть только часть малого. Не в полной мере прикоснулся ты к великому. За пределами в пространстве, где светлые создания возносятся, Ступил я в свет. Сформирован был я, но не так, как ты. Тело света. Было моей бесформенной, сформированной формы. Неведомо мне жизнь, и неведомо мне смерть, и есть я повелитель всего сущего. Ищи же ты, проходы сквозь барьеры, иди дорогой, что ведет к свету. Снова обратился ко мне девять, говоря, ищи же ты пути ведущего за пределы. Не является это невозможным — вознесение к созданию свыше, ибо когда двое становятся одним и одно становится всем, знаешь же, что барьер преодолен, и ты свободен от пути. Возрасти же от формы к бесформенному, и станешь ты свободным от пути, и так в течение веков Слушал я, изучал путь к всецелому. Теперь же возношу я помыслы свои ко всесущему. Внимай же и услышь, когда оно позовет. О, свет всепроникающий, Един со всем и всецел в одном, Итеки же ко мне сквозь канал, Войди же, чтобы был свободен я. Сделай меня единым с душой всецелого, Сверкающим из тьмы ночной. Позволь быть мне свободным От пространства и времени, Свободным от покрова ночи. Я, чада света, приказываю, Да буду свободен Темноты, бесформенен, я для света души бесформенный, но переливающийся светом. Ведомо мне, что узы тьмы должны расколоться и не свергнуться пред светом. Теперь даю я мудрость сию. Свободен можешь ты быть, о человек. Живя в свете и во тьме. И да не обратишь ты лика своего от света. И душа твоя обитает в царстве света. Ты — дитя света. Обрати помыслы свои внутрь, а не наружу. Найди же свет душу, знай же, что ты есть Владыка, все остальное привнесено с пределов. Вознесись же до Царства Света, сосредоточь мысли свои на свете, знай же, что ты един с космосом, пламенем и чадом света. Предупреждаю же я тебя, не позволяй мысли сворачивать, Знай, что свет течет сквозь тело, не оборачивайся К темным братьям, идущим от братьев черных, И да пребудут всегда очи твои вознесенными вверх, И душа твоя в тоне со светом. Возьми же мудрость сию и воззри на нее. Услышь голос мой и подчинись, Следуй путем света и станешь ты един с путем.